Пока самое сильное переживание это скрипение здания. Послушайте. Да я и его, что снимаю. Да, Какой огромный все-таки он. Девушка в западне. 2020 год. Необычный объект НЛО напал на нее. Оно преследовало ее очень долго и решила расправиться в одно часе. Суть в том, что она нашла в одном месте необычный артефакт. Она его оставила у себя. Через несколько дней она стала слышать необычные звуки. А еще через несколько дней рядом с ее квартирой на 27 этаже появился неопознанный летающий объект, который начал ее мучить. Девушка начала чувствовать, как землетрясение... По дому начала проходить и засняла это все на камеру. Зеленый, необычный объект так напугал девушку, что бедная девушка выпрыгнула через окно. Она погибла, но видео, которое оставила, было шокировано. Вы посмотрели необычный кадр, как девушку напал НЛО. Есть еще одно но. В Китае был замечен неопознанный летающий объект необычного типа. Он приземлился в открытом месте, где множество людей видели яркий свет. Под низом вы видите автотрассу, которая резко начала затормаживаться. Объект НЛО до того момента так напугал множество китайских зрителей, что бедные начали бросать машину и убегать кое-куда, прятаться. Они подумали, что это вторжение. Через несколько минут был замечен неопознанный вертолет. После этого военные прибыли на это место. Что было дальше? Никто не может передать пока что вы видите кадры только несколько секунд Говорят, что связь была отключена и интернет не работал Что на самом деле приземлилось, никто не может объяснить И навряд ли кто-то объяснить то, что видели своими глазами Но это еще не все В Российской Федерации также был замечен неопознанный летающий объект посмотрите на него как он из себя представлял это огромный корабль который приземлился средь белого дня в открытом месте военные не знали чем имеют дело но множество других действий вы видите сами электричество которое выдавала С этого НЛО напугало множество жителей Но кто может объяснить Как и объекты НЛО мог появиться На радарах не было ничего Уже давным-давно объекты НЛО тянутся к городам Раньше они себя скрывали Но сейчас они пытаются показать всему миру Что они существуют Люди, которые находились в многоэтажах Чувствовали необычное явление, головокружение и тошнота. Оказывается, объект НЛО был очень опасен. Радиация, о в этом месте было установлено, превышала всех норм. Ужас, конечно, что мы пережили, очевидец рассказывает. Но то, что за парень заснял эту картину, ему огромное спасибо. Но есть еще одно «но», которое вы должны знать. В Российской Федерации недалеко от Кавказа заметили, как объект НЛО приземлился в поле. Множество очевидцев не верили своими глазами, что такое вообще возможно. Но, увы, не только возможно, но и реально это все было. Объяснить ту или иную ситуацию очень тяжело. Никто не может дать ответа, почему объекты НЛО часто приземляются на Землю. Говорят для ресурса, кто-то говорит для людей, а кто-то вообще говорит, что скорее всего нас хотят забрать на другую планету. Но увы, пока что мы видим только ту картину, которую видим. За несколько лет до того, что стало происходить, детей стало пропадать очень часто, дети исчезают по всему миру около 20 тысяч в год, а последний год вообще стал шокирующий. 42 тысячи, говорят, пришельцы забирают их ради поселения другой планеты. Ставьте лайк, подписывайтесь, это субъективное мое мнение о том, что происходит.